Компания Porsche Союз представляет вашему вниманию ящик пожарный для песка объемом 0,12 метра кубических. Пожарный ящик предназначен для хранения песка внутри и вне помещения. И ящик дополнительно оборудован переносными ручками и может быстро доставляться к месту пожара, если не закреплен стационарно. Крышка сверху пожарного ящика предохраняет песок от попадания влаги и разнесения ветром. Пожарный ящик должен использоваться совместно с пожарным щитом или пожарным стендом, который вешается в пределах близкой досягаемости. Смысл размещения в одном месте заключается в использовании оборудования из шкафа, стенда или открытого щита совместно с песком из ящика. Лопата и ведра, входящие в состав противопожарного инвентаря, помогут доставить песок к источнику возгорания и потушить или быстро его локализовать. Пожарные ящики для песка красятся порошковой краской в красный цвет. Габариты. Ширина 70 см, высота 40 см и глубина тоже 40 см. Ящик для песка вмещает в себя 0,12 кубометра песка.